За воссоединение нашего народа сегодня сражаются бойцы, наши герои. Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом. А цель Запада – безграничная власть. Это они выпустили джины из бутылки. Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу, и используем, чтобы ее остановить. И деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров, и там, мэров. Не обижайся на всех этих мэров, пэров, премьеров, президентов. Жалкие несчастные люди. От этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них. Они думают, что имеют власть и чем-то управляют. Мы позволяем им много гроздь. Немного рулить штурвалом. Что хоть скажешь? Прости, господи, не ведают, что рядом. Это, это не фигура речи. Вот так на практике в жизни все и происходит. На самом деле управляем мы, используя их. Печально, но просто страшно об этом говорить, но факт. А цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата, заставить страдать. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил. Ну, нельзя всех загонять про хрустово ложе. Э, э, Нынешний год объявлен Россией годом педагога и наставника. Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны. Это что, ты будешь моим учителем? Ха, учителя – это низшая форма передатчика знаний. Тот бред, что кишит в их головах, и знаниями-то не назовешь. Они читают и заучивают, не понимая смысла. Приучают к системе, заглушают сердце и заставляют слушать желудок. Избегай их. Они заразны. Передачики знаний? Выше стоят преподаватели. Их задача преподать урок. пре -подать обрисовать беду до того, как ты столкнешься с ней. Я благодарю военных священников, чье мудрое слово поддерживает и вдохновляет людей. Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию и идет исполнять то, что его долг ему велит,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 Прокустово лажа, эл э, ложе, прокусто прокустово лажа, прокустого лажа, прокустого э, лажа, эл ложа.